Сегодня с вами будем работать очень активно и обсуждать тему первого миллиона в МЛМ. Мы, кстати говоря, очень приятно удивились большому ажиотажу, я вам это написал за два часа. Казахстан, Донецк, Саратов, Мартынова, ты же в поезде вроде, Днепр, Так, Волгоград, Оренбург. И э, я начал делать, я выжил список знакомых, я выжил списке знакомых моего списка знакомых. Выжил в списке знакомых, моего списка знакомых. Когда я выходил на улицу, на улице никого не было. Потому что сетевик ехал в офис и желательно ему на встречу попадался, потому что он грузил всех. Это я был. Вот выходишь на улицу, знаете, как в Европе, или как в Америке утром выходишь, нет людей. Зашел подъезд, смотришь, я оживились. Опять вышел, мы все разбежались. Ты идешь, тебе как этот, как пророк, люди разбегаются. Они тебя видят такие, делают вид, что тебя не видят и уходят. Вот такой я был сетевик. Меня в дверь! Выгнали, я в окно залезу, меня из окна выгнят, я найду через чердак вход, мне меня чердака, я через подвал, короче, в офлайн бизнесе я супермен, но это все закончилось, потому что, а, а я еще, знаете, что пошел, я занимался БАДами, мой, мой такой проект был тогда с индустрией wellness, я пошел в больницы, о, не больницы, а клиники, и все врачи меня знали, потому что я ко всем встречался и говорил, ваши пациенты никогда не выздоровеют без этих продуктов. Фух, мне аж плохо стало, как я сейчас вспомнил, как это было. Боже мой, я столько отказов получил. Но это сделало из меня личность, кстати. Я сильно научился работать с незнакомыми людьми. Лилия и сделала вердикт. Нужно быть таким харизматичным, как вы. Боже мой, если я вам сейчас включу видео первое, которое. Ты нужно тебе, может, скачаешь? Если я вам включу видео первое, где я рассказываю про сетевую маркетинг, вы сказали бы, згинь, дьявол! У вас есть, да? Сейчас, мы сейчас вам включим видео, где есть мой первый. Ви... В 2004 году я зашел в лес, как и все нормальные сетевики, которые запишут первое видео, почему-то идут в лес. Есть. Давайте сейчас посмотрим небольшой ролик про Артема Нестеренко с его первым э, представлением его первый видеоконтент. Здравствуйте, меня зовут Артем, я из города Харькова. Я занимаюсь сетевым маркетингом два месяца, а узнала я про этот бизнес два года назад. На протяжении двух лет я пытался как можно больше узнать о сетевом маркетинге. Но информации было очень мало, много было непонятно. Попав в компанию Art я наконец-то получил полную информацию о классическом сетевом маркетинге. И вот я уже два месяца бесплатно обучаюсь. За эти два месяца у меня появилась организация, которая уже преуспевает. Люди в моей организации также бесплатно обучаются. У нас у всех стало больше свободного времени. Мы можем больше заниматься любимым делом. Я понял, что сетевой маркетинг это для меня, потому что я почувствовал результат в этом бизнесе. А благодаря компании, помимо успеха в бизнесе, я еще поправил свое здоровье. А теперь вы задайте себе вопрос. Где вы найдете еще такую работу, в которой есть неограниченный доход и улучшение здоровья? Только не ржать. Только не ржать. Я сказал не ржать. Вообще не ржать. Вообще никогда не ржать. Вам нельзя ржать сейчас. Мне хочется спросить, ты дебил? Фух, давайте хотя бы 30 секунд просто постоим. Мне, мне просто нужно отдышаться от этого. Да, отдышаться от этого. Мы же договорились, что ржать не будем. Вот как это выглядело. Вот между тем Артемом и этим Артемом Произошло очень много. И Еще есть одна очень важная причина. внимания. Почему я это делаю? Я считаю, что чем больше людей будут заниматься сетевым бизнесом, тем сильнее поменяется качество людей. Потому что люди, которые приходят в сетевой маркетинг, очень сильно трансформируются. И я точно уверен, что если бы весь мир был с таким образом мышления, как предприниматели сетевого бизнеса, мы бы без страха отпускали детей на улицу, мы бы абсолютно ничего не боялись, и это была бы самая процветающая планета в этой галактике. Потому что с каждым предпринимателем сетевого бизнеса, с которым я встречался, общался когда-либо, этот человек очень сильно отличается. И это одна из самых важных причин, почему я сегодня нахожусь здесь и буду рассказывать про систему горячей контакты через интернет. Это люди, которые меняют жизни других людей, это люди, которые становятся сами финансово независимыми и которые получают огромнейшее удовольствие. Окей, если вы готовы, поставьте восклицательные знаки, мы переходим к сегодняшней теме, которая называется «Как сделать первый миллион в MLM». Мартынова. Держись, не теряй связь в поезде. Юлия Мартынова э, – это одна из самых феноменальных девушек, которая сегодня поражает меня своими результатами, вообще, в принципе, в активности. Хотя я не, сейчас вне игры, а она просто ты вообще большая, молодец, я смотрю на тебя, как ты это делаешь. Как ты это делаешь? Просто у нас сейчас чемпионат мира по эффективности параллельно запускается, она все время пишет, плюс один, плюс один. Давайте две последние... Минуты. Мартынова, держись, все нормально будет. О, смотрите, Роман, молодец какой! Какой молодец, а? Просто, а кто собирался поднять цену? Чувак, зайди, она уже поднята, цена. Специально для тебя. Хлопчик ты наш, украинский. Знаете, что у меня, у нас в Украине есть одна очень интересная тенденция, которую я не наблюдаю нигде, нигде. Вот ты человеку что-то показываешь, он говорит, я все понимаю, все мне нравится, сука, одного не могу понять, где ты мне кинуть хочешь? Вот Роман, это чистый пример такой, а кто здесь собирался поднимать? Да. Олег Олег О. Медведев. Нет возможности. Я понял, зато тебя печатаешь, ты хорошо. Печатка у тебя работает. Но бывает. Нет возможности, конечно. Я тоже раньше, знаешь, до 27 лет выглядывал в окно и говорил, возможности? Нет. Закрывал окно и шел, ел жареный лук. Потом опять на следующий день открывал. Возможности. Нет возможности. Пошел, поел бурячок. Конверсия какая будет от посадочных страниц? Сейчас подождите, мне надо сосредоточиться. Так. 12-13 процентов. Где-то так. Ну вот, сейчас, 14. Не, ну, может, и 5 лет, то есть, есть. Ну, в принципе, жизнь длинная, что, все живут по 200 лет, а что тут такого? Я никуда не спешу. Завтра появится еще телефон новый. Завтра, да, можно звонить по телефону, и нормально, ничего, живая. Звоню, приглашаю. Что тут такого? Зачем мне это эта ваша этот, конверсия, болезнь какая-то, лихорадочная конверсия они тут делают? Трафики отпускают. Зачем мне эти тараканы трафики? Я буду звонить по телефону, как нормальные люди, и предлагать всем свой бизнес. Вживую. Технически не подковано. И не собираюсь подковаться. Но чтобы с воронки сделать. а для этого хватит. Килограмма два Ленингов, хватит, дружище. Сделаем. Юля Гала, э, Галяткина молодец. Мне только не говори, что я молодец. Ты молодец, попросили передать э, с передачи. Сколько нас сегодня было, Артем? Не знаю. Говорят, что около 6 тысяч прошло через сегодняшний вебинар. Александр Яковенко спокойной ночи, Сашка. Тайджикуль пишет: респект. Я сразу тверк танцует, тверк, тверк. Когда мне говорят, респект, я тверк, тверк, тверк, тверк. Платить за зато с чужой карты, Как подтвердить, что я платил? Виталий, все там вопросы с э, нашим суппортом, они вас подтвердят. Артем, как перемотать начало? Жена, если ты не разберешься, как перемотать начало, боюсь, что горячий контакт тебе не поможет, братан. Пускай это самое сложное в твоей жизни будет перемотать этот вебинар на начало. А, извините. Извините, дама, прошу прощения. Просто два с половиной часа тоже говорят о своем, о моем. До свидания, Жемеля, спокойной ночи, спокойной ночи, Земфира. вороны, мартышки. Так. Не уходят. Ладно, ребята, я думаю, что мы люди взрослые, и все, что тут было между нами, забудем. Встречаемся на горячих контактах через интернет. Как вы понимаете, с вами был Геннадий Успех, Артем Нестеренко. Спасибо вам большое, какая-то прямо от вас энергетика была, либо я сами ее создал, либо сегодняшний день создал ее у меня. Ну что ж, у вас есть два пути. Первое. Либо вы оставляете все как есть, и через 10 лет не надо обижаться, что вы зарабатываете меньше, чем сейчас, потому что нужно начать себя менять. Либо сделать, наконец-то, первый шаг в ту не очень может быть комфортную и приятную неизвестность. Лиля пишет, давайте договоримся, бесплатно прохожу, а потом всех из своей структуры вам отправлю заплатно. Рефералочка такая, Лиля, согласен, вы переписываете заранее на меня квартиру свою, это же все бесплатно, нас же с вами игра на бесплатность идет, вы переписываете на меня свою квартиру, как гарант того, что вы будете действовать, и я вам даю бесплатный курс горячие контакты. Вы делаете результат, направляйте мне, как вы тут пишете, по рефералочке и с мне ссылаете, мы идем в нотарию, все расторгаем, как бы разрываем наш контракт по поводу вашей квартиры. Окей, предложение таким всем Кто готов? Используйте. А -а -а. Небольшая, видать, структура, раз на курс не хватает. Юлия Мартынова, ну ты, ты жжешь. Ты жжешь. Меня забавляют люди, которые говорят, ну, ну ценно, но ну не так уж и чтобы ценно. Ты начинаешь смотреть на этого человека, у него вместо аватарки код. Какой хороший вебинар получился. Я стремлюсь к тому, чтобы у меня голос был какой-то не ровен, а Похоже, мне похоже, я приблизился сегодня за два часа.